Пистолет-пулемет QQ-9. Увеличен урон. мм увеличен урон. Увеличен урон. Увеличен урон. урон увеличен урон. Увеличен. урон. урон. урон. Увеличен. урон. Вообще похуй Да-да! Камеру вырубай, нахуй! Камеру вырубай Здорово, мужские мужчины! Скажем спасибо разработчикам за такие вот изменения в балансе оружия. Морковка, как мне кажется, и до этого была достаточно неплохим пушкарем. Ну а сейчас просто сказка какая-то сказочная. Если, конечно, ее грамотно собрать. Не знаю, как выбрать, но в принципе я особо не горел с того, что QQ9 когда-то там имбовало в прошлых сезонах. По моим субъективным ощущениям, благодаря бафу данная ППшка бодрее нарезает противников, чем новое x 9 перо, но нужно разобраться немножечко в этом. Кстати, после просмотра эпизода обязательно чекните сравнение QQ9 и Switchblade а в королевской битве от профессионального киберспортсмена Плага, который на минуточку является лучшим снайпером СНГ в КБшечке. Ваня Плаг на своем канале заряжает материалы программы. Тактический отыгрыш на той или иной локации Выпускает сравнение пушек, гайды, лайфхаки А еще скидывает турнирные катки Прямо сейчас переходи на вот этот материал и чекай Что для КБ лучше, QQ9 или X9 перо И принимая участие в розыгрыше язычных боевых пропусков от плагича Ссылочку на материал в описании, лутая брата Ну а я дальше по разглагольствую насчет QQ9 Скорость прицеливания, нормалек, при зажиме ствол рвет на первых пулях вверх, а потом вправо. Разброс при стрельбе от бедра в пределах нормы. Еще раз хочу спасибо разрабам сказать за то, что оставили меня без работенки. И на данном сравнении стоит обратить внимание на вот эту дистанцию. Здесь она уже у нас бафнутая. Сейчас немножко, мужики, придется напрячь башочку. Так что смотрите. x 9 перо объективно перестреливает кукушку до 12 с половиной метров при вот таком уроне. А мы помним, что темп стрельбы у данных пуш плюс-минус одинаковый. Но вот уже на втором отрезке с дистанции у нас выходит занимательная картина. Во-первых, урон интереснее уже смотрится у QQ9. И он таким остается почти что до 22 метров. А у блейда только до 19, ну почти что метров. И дальше урон еще больше падает. Немаловажный факт – это боезапас. Кукушку можно поставить максимально с 45 патронов. Ну, а в блейд всего 36, и это very bad, как говорится. Ну, оно и к лучшему, на самом деле. Промежуточный итог от меня вот какой. Конечно, в Superclose до 12,5 метров объективно Time to Kill выше у X9 Перо. Но вот свыше 12,5 метров уже лидерство забирает QQ9. Напомню, тут количество патронов больше, а значит и дамага можно внести тоже больше. Но вот контроль отдачи все Таки за свечой. Блин, кстати, прикольное название. Чё про него думаете? Я, пожалуй, так ее и буду называть. Но на самом деле это не так важно, так как это класс пистолет пулеметов, он вынуждает играть на ближних дистанциях. Тут стоит обратить внимание на другие показатели. Для себя я решил, что свечка отлично подойдет для очень агрессивного геймплея с залетом на точки, ибо на средней дистанции уже траблы с уроном возникают. Но ну а вот кукушка, универсальная ппшка, на ближней дистанции против свечки, конечно, придется попотеть, если против вас нормальный паренек с аимом будет, но вот на средней в средних метражах, по идее, вы все это хозяйство перестреливать будете. Во всяком случае, давайте я вам расскажу про свою сборку против наступившей меты. Хотя и кукушка вроде сейчас по факту мета, но все же. Ты, кстати, красиво не забудь сделать, отметь кулаки, чем и проверь свою подписку, хватит уже по стелсу данные киноматериалы смотреть, тут все свои. Итак, первым делом, конечно же, бустим дистанцию, на скрине вы видите, как неплохо сохраняется урон на первом отрезке, добавляется 4,5 метра, а ко второму отрезку почти что 7. В материале про Blade меня некоторые упрекнули, мол, зачем туда в сборку брать модули, которые только полтора метра накидывают? Я отчасти соглашусь с таким тезисом, но все равно желательно супер клоус файтным пушкам по максимуму выкручивать дистанцию, мало ли чё. В случае кукушки это тоже необходимые меры, благодаря которой КПД на средней дистанции повышается. Дальше я зарядил увеличенный магазин, само собой как же без него. После чего не так давно полюбившийся мне модуль лазер миф 5, который спринтаут и кучные стрельбы от бедра улучшает. Я рекомендую вам его брать только в режимы захват точек или опорный пункт. В режимах где все черед на бутылках халя, командный бой или найти уничтожить не берите, так как лазер Будет полить ваше местонахождение Можете за него взять другую лазер Так, брата, братья, пока нажму на паузу И передам привет вот этим супер людям За поддержку на крайнем стриме Ребят, большое вам Спасибо. И финальный модуль у меня легкий приклад UKM. Вот в нем-то и кроется вся силушка богатырская. Дело в том, что этот модуль бустит скорость перемещения в прицеле. То есть у нас стрейф становится бодрее, к тому же дебафы не такие печальные, как у модуля без приклада. Конечно же я рекомендую брать сюда перк проныра, который также ускоряет наш стрейф. Вообще, благодаря вот такой логике в сборке, мы можем на ближних дистанциях достаточно профитно стреляться против свеч, и других пушек Если конечно довести до автоматизма стрейф Если я им еще там плюс-минус неплохой Такой сет вроде кажется тяжелым Но с перком проныра вы это даже не почувствуете Немного сейчас спойлерну, господа Материал плага по сравнению данных пушек В КБ профитнее будет x 9 перо Благодаря тому что в королевской битве Можно подобрать с пола модули На улучшение дистанции И еще почему он профитный Обязательно у посмотрите И в конкурсе поучаствуйте все Карты я вам не буду здесь раскрывать. Насчет сетевой игры. Как по мне, там кукушка неплохо борется с новой ппшкой. Я бы даже сказал, что это контр-пик. И сейчас очевидной меты, как это было в прошлом сезоне, нет. Хочешь бери свечу, хочешь кукушку. По -по Шу, шучу, шучу, это нормальные пушки, я бы даже сказал очень хорошие, которые найду своих почитателей. Прям сейчас давай-ка устроим небольшую зарубу в комментариях, за что лично ты топишь, за свечку или за кукушку? А может быть у тебя есть какая-то тайная мета, о которой я еще не знаю, и о которой в принципе надо выпустить материал? Обязательно расскажи мне о в комментариях, я все прочитаю. Но ну, а это был Огнянский, все только начинается.